Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале «Честный юрист». В этом видео расскажу, что такое частная жалоба, как она подается, на какие определения она подается. В делах рассматриваю по правилам Кодекса административного судопроизводства. Наиболее распространенными делами рассматриваем по Кодексу административного судопроизводства являются дела об оспаривании кадастровой стоимости недвижимости, признание действий или бездействий органов исполнителей власти, например, судебных приставов исполнителей незаконными, обжалование нормативно правовых актов, органов государственной власти или местного самоуправления. В отличие от гражданского или арбитражного процесса, в котором ИЦИ могут не иметь высшего юридического образования и представлять свои интересы в суде самостоятельно, в административном процессе все лица, участвующие в деле, обязаны иметь высшее юридическое образование. Поэтому, как правило, граждане организации обращаются за услугами представителя, имеющего высшее юридическое образование юристы-представители, участвующие в делах административного судопроизводства и так знают вопросы, применимые к частной жалобе. В этом видео это видео для граждан и организаций, которые не имеют высшего юридического образования, но им нужно понимать этот вопрос, чтобы проконтролировать работу юриста и самим понимать целесообразность и необходимость подачи частных жалоб. В соответствии с частью 1 статьи 313 Кодекса административного судопроизводства определение суда Первые инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной инстанции, отдельно от решения суда, сторонами и другими лицами, участвующими в деле, то есть подать частные жалобы. А прокурорам может быть принесено представление, в случае если это предусмотрено настоящим кодексом, и определение суда исключает возможность дальнейшего движения административного дела. Следовательно, частная жалоба подается только на определение суда. Судебный акт суда первой инстанции, которым административное дело не разрешается по существу, выносится в форме определения суда. Судебное определение – это судебный акт, выносимый в установленном законом порядке и в соответствующей процессуальной форме, которым разрешаются вопросы, сопровождающие деятельность по осуществлению правосудия по делу, или которым завершается рассмотрение дела в суде первой инстанции в случаях, предусмотренных законом. Какого-либо конкретного перечня судебных определений в законе содержит, но в законе указаны основания, по которым суд выносит определение. Например, в деле о признании бездействия судебного пристава исполнителя незаконными и обязание снять ограничение регистрационных действий на автомобильную технику судья городского суда вынесла определение об оставлении административного искового заявления без движения на том основании, чтобы мной не был указан телефон и электронная почта судебного пристава исполнителя. На что у была подана частная жалоба, вышестоящий областной суд с указанием на незаконность действий судьи первой инстанции, ввиду того, что мной был указан в административном исковом заявлении адрес электронной почты и телефон районного отделения судебных приставов. А электронную почту и телефон судебного пристава исполнителя не знал ни я, ни мой доверитель, который я представлял. чем также было указано в административном исковом заявлении. Разумеется, областным судом. Было отменено определение городского суда и дело было рассмотрено. На каждой стадии судебного производства в зависимости от рассматриваемого вопроса может выноситься судебное определение. Например, при оставлении административного заявления без движения, то есть не в судебном заседании, и в судебных заседаниях, например, о назначении судом экспертизы или в протокольной форме о а приобщении каких-либо письменных доказательств по делу. После рассмотрения дела по существу и вступления судебного решения в законную силу суд первой инстанции может восстановить подателю апелляционной жалобы пропущенным срок на подачу жалобы, о чем суд также выносит определение. Все перечисленные судебные определения могут быть обжалованы в вышестоящий суд путем подачи частной жалобы. Общий срок на подачу частной жалобы составляет 15 дней со дня вынесения судом первой инстанции определения. За исключением случаев, указанных в Кодексе Административного судопроизводства, по которым срок на подачу частной жалобы составляет 5 или 10 дней. В эти сроки, исчисляемые днями, включаются только рабочие дни, рассмотрение частной жалобы на определение суда первой инстанции, за исключением определения при производства по административному делу, о прекращении производства по административному делу, об оставлении административного искового заявления без рассмотрения или об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, то есть определения, которыми оканчивается производство по делу, осуществляется без проведения судебного заседания. В то же время, с учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также доводов частной жалобы, суд апелляционной инстанции может вызвать лиц, участвующих в деле в судебное заседание, известив их о времени и месте рассмотрения частной жалобы. Определение суда первой инстанции, подлежащей обжалованию, вступает в законную силу по истечению срока подачи частной жалобы, если такая жалоба не была подана, а в случае ее подачи, после рассмотрения судом такой жалобы в апелляционном порядке, при условии, что обжалованное определение будет отменено. Определение суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, если это предусмотрено Кодексом административного судопроизводства. Либо, если определение суда препятствует дальнейшему движению административного дела. Например, не подлежит самостоятельному обжалованию определение об отказе в приостановлении производства по делу, определение об отказе в допуске к участию в деле в качестве представителя административного истца. В отношении иных определений подаются возражения, в частности, о принятии искового заявления производства, производство, об истребовании доказательств, о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства Такие возражения могут быть включены в апелляционную жалобу. При подаче частной жалобы на определение, вынесенное судом первой инстанции, то возбуждение производства по делу или определение, которым оканчивается производство по делу, например, определение о возвращении административного воскового заявления или определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи частной жалобы в суд первой инстанции. Направляя дело и частную жалобу в суд апелляционной инстанции. При подаче частной жалобы на иные определения суд первой инстанции направляет в апелляционную инстанцию частную жалобу и приложенные к ней документы, обжалуемое определение суда и опись документов из дела, сформированных по жалобе и заверенный судом копии необходимых документов. Нам это необходимо учитывать для того, чтобы понимать сроки рассмотрения частной жалобы. И, возможно, нам потребуется ознакомиться с делом в тот период, пока частная жалоба будет рассматриваться в вышестоящем суде. И мы знаем, что дело не ушло в апелляционную инстанцию и находится в суде первой инстанции. Как составить частную жалобу? Частная жалоба подается в суд апелляционной инстанции, через суд первой инстанции, вынесшей в определение. Следовательно, в шапке документа необходимо указать, в какой суд и через какой суд подается частная жалоба. Номер дела, дата вынесения обжалуемого определения, сведения лице подающим жалобу. В частной жалобе указываются краткое содержание обжалуемого определения, приводятся свои доводы и объяснения, основанные на том, почему мы считаем, что суд первой инстанции вынес незаконное, на наш взгляд, определение. Также требования, которые нами заявляются. А требования у нас может быть одно – отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, вправе оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения, либо отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу. Теперь вы знаете, на какие судебные акты подается частная жалоба, как ее составить и кто будет ее рассматривать. Частная жалоба – это очень важный процессуальный инструмент, от подачи которого может зависеть весь исход дела.